Как побил государь Золотую Орду под Казанью Указал на подворье свое: приходите мастерам И велел благодетель Гласит рукописцев сказанье В память темной победы Выстроить каменный храм И к нему привели Лорентийцев и немцев и прочих, и наземных мужей, пивших чаровина одендых, и пришли к нему двое безвестных Владимирских зочек, Двое русских строителей, темных, босых, молодых, смерды. Можете церкву сложить? Чтоб была благолепнее наземных пригожей церкви, говорю И тряхну волосами Ответили зодчие Можем Прикажи, государь И ударились в ноги царю Государь Но повелел и в субботу на вербной неделе Покрестясь на восход Ремешками схватил волоса Государевы зодчие Фартуки наспех надели На широких плечах Кирпичи понесли на леса Был деговенный храм Богомазами весь размалеван В алтаре В царском притворье самом Живописной артелью Монаха Андрея Рублева Изукрашен зелой византийским суровым письмом А как храмо святили то с посохом в шапке монашей обошел его царь от подвала и служб до креста и окинувший взором его узорчатые башни лепота молвил царь и ответили все лепота и спросил благодетель а можете ли сделать пригожей Благолепнее этого храма, другой говорю. И тряхну сами, ответили зодчие, Можем, прикажи, государь, и ударить всю ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчик. Чтоб стояла та церковь, одна на земле такова, Чтобы в Суздальских землях и землях Рязанских и прочих Не поставили лучшего храма, чем храм по кровам. Заколиные очи кололи им шилом железным, Дабы белого света увидеть они не могли. Их клемили клеймо, их секли, потоками полезны И кидали их темных на стыло лона земли. И в обшорном ряду, там где заваль Кобацкая пела, где сивуха разила, где было под пару темно, Где кричали идиаки, государева, слово и дело, Мастера Христа ради просили на хлеб и вино. И стояла та церковь, такая, что словно приснилась, и звонила она, будто их отбивала на взрыв. И запретную песню про страшную царскую милость Пели в тайных местах по широкой Руси рыбы